Здравствуйте, друзья! Пусть Дух Святой прибудет со всеми вами и откроет понимание всех вас, чтобы вы понимали волю Божью, понимали Святое Писание. Потому что секрет жизни, секрет счастья, жизни, которая имеет баланс, стабильность, та жизнь, которая на правильных и справедливых и чистых вещах построена семья, семья, мир, радость, все то, что справедливо, все то, что чисто приходит от Слова Божьего. Оно направляет нас к дисциплине, слово дает нам выбор, выбор правильный для счастья. Тогда тот человек, который имеет мудрость, и все люди мудрые, все люди мудрые, и они, естественно, кто имеет свой разум, применяют его к тому, что Бог предлагает нам – жизнь, так было в начале нации Израиля, Бог дал народу закон, закон благословения и закон проклятия, и каждый должен был действовать в соответствии со своей собственной свободой, которую Бог нам дал. Потому что Бог настолько демократичный, Он не заставляет никого ничего делать. Он дает нам свободу. Свободу выбирать, добро или зло. Тогда Библия говорит, не обманывайтесь. Когда Бог говорит, не обманывайтесь, Он говорит следующее, вы... Имеете понимание того, что правильно и неправильно. Не делайте ошибок, выбирая неправильные вещи, потому что Бог не бывает поругаем. Все то, что человек, все, что мы будем сеять, мы пожнем. Да, Бог милость, вы долготерпеливый, Бог есть любовь. Бог наш Спаситель, но Он не оставит нас без тех плодов, которые мы будем пожинать. Если ты плохие плоды, неправильные, если ты делаешь неправильные вещи, и потом Бог не будет убирать эти ошибки твои, они будут наказывать тебя, эти ошибки. Поэтому Бог говорит нам, все то, что посеет человек, то и пожнет. Например, вы можете быть человеком, который наполнен Духом Святым, но если ты гордый или если ты, например, Слишком любишь есть и постоянно ешь, ты будешь набирать лишний вес, и это будет проблемой для тебя, для твоего здоровья. Ты будешь всегда нуждаться в докторе из-за того, что я служу Богу и имею Духа Святого, который направляет меня. Это не значит, что я могу объедаться. И делать все то, что противоречит воле Божьей И это будет забываться. Ни в коем случае. Ты будешь пожинать плоды. Без сомнения. Вы, кто слушает меня в этот момент, и вы, например, стараетесь держать диету, чтобы похудеть. Почему вы хотите похудеть? Потому что вы знаете, вы осознаете, если будете много есть а, или слишком другие вещи тяжелые, вы поправитесь сильно. И, и из-за этого начнутся проблемы в анализах. Там, сахар в крови, холестерин и все эти проблемы начнутся. Понимаете, о чем я говорю? Тогда Бог говорит не обманывайтесь. У нас есть Понимание, разум, который Бог дал нам, понимание того, что правильно и что неправильно. И Бог, помимо того, что Он настолько справедлив, Он допускает, чтобы мы выбирали, и дает нам только два выбора всего. Раньше, еще раньше был один только выбор, хороший, только хороший. Но Адам и Ева не послушали Бога, чтобы соединяться со злом, и все. Человечество стало расти в грехе, во зле, наполненное этими желаниями неправильными, и мир перевернулся с головы на ногу, все наоборот, тогда у нас есть два выбора, две опции сейчас – добро или зло. Это мудрая вера, вера, которая думает, оценивает, анализирует. Смотри, все мы любим кушать, очень любим, да или нет. Но есть ограничения, мы знаем наши ограничения, да или нет. Например, я знаю мои ограничения, мой лимит, сколько я могу съесть, если больше, мне будет плохо. И если, например, а еще хоть чуть-чуть, тогда я буду страдать от последствий, неважно от Бога или не от Бога. Все, что сеет человек, он будет пожинать. Будет пожинать. Тогда, мои дорогие друзья, например, ты семью создал. Когда я был подростком, я хотел найти такую молодую девушку который имел бы такие же, как я, мысли, ту же веру, тот же дух, тот человек, который был бы для меня подходящим. Я не искал совершенную. Я искал человека, девушку, которая имела бы вот этот Божий страх, как я. Потому что если бы я женился на... Девушка, которая не была бы богобоязненной, не уважала моего Бога, у нас бы появился конфликт, конфликты, мы бы развелись, не получилось бы у нас отношений. Тогда вы находите для себя человека, который не уважает по-настоящему Бога, не следует за библейским направлением. Конечно, ничего не получится у вас. Это то, что происходит, и дети, почему конфликты появляются, дети тоже, они видят эти конфликты, рождаются дети и растут, которые между собой тоже в конфликте. Это тот мир, в котором мы живем, мир тьмы, ад, царство тьмы. Но не надо отчаиваться, потому что царство Божие приблизилось к вам, оно приблизилось к вам. для того, чтобы вы вошли в это Царство Божие, нужно покаяться. Покаяться в тех вещах, в то время, которое вы потратили напрасно, без Бога. Искренно сказать Ему, говорить, Господь, я не но если Ты существуешь, дай мне шанс. И Он даст тебе этот шанс. Твоя искренность – это ключ, чтобы ты к Божьему сердцу прикоснулся. Бог говорит следующее, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Это не просто какая-то простая опция, это возможность, которую вы можете применять к своей жизни. Ты знаешь правильные вещи и неправильные, хорошо. Делай, что правильно, и ты будешь пожинать плоды и послушания. Бог говорит так. Смотрите. То, что сеющи в плоть, от плоти пожнет лене. Тогда, если ты сеешь плотские вещи, желания и склонности плотские, то вот эти желания, которые якобы модные. Грех всегда модный. Грех... Знаешь, кто создал моду на грех? Сам дьявол. Тогда всегда грех будет модным. Всегда. Постоянно. Люди будут искать возможность делать что-то, чтобы, я могу сказать, мораль, она была ниже, чтобы может быть, даже то, что им не нравится делать, но это модно, и люди не хотят чувствовать себя такими немодными, консервативными, и они будут пытаться делать все возможное, чтобы их оценили. Но это сеть вплоть в плоть, вот это тщеславие, в эти похоти. И из-за этого много людей даже жизнь теряют. Например, Мода делать вот эти селфи. Сколько людей потеряли из-за глупости жизнь свою, потому что пытались делать селфи на каком-то высоком месте, прямо на крыше, на краю, потеряли жизнь. Тогда написано: сеющий в вплоть свою свои похоти, противоречие правильным вещам. От плоти пожнет тление, но сеющий в дух, что ты в дух в правильные вещи, вещи, которые дают порядок, дисциплину. Ты хочешь быть счастливым? Как, как ты хочешь быть счастливым? Как тебя это счастье, ты ожидаешь? Например. У тебя есть этот порядок в жизни, есть дисциплина какая-то. У тебя есть жена или муж, дети, есть родители, есть работа, есть учеба. Жизнь, в которой находится такая этичная составляющая. У тебя нет конфликта какого-то, у тебя порядок во всем. Ты приходишь домой, там порядок. Мир может быть в огне, но если ты тот человек, который хочет быть счастливым, необходимо искать это счастье. Таким образом, как Бог его нам предлагает, выбирая правильные вещи, сея и пожиная добро, тогда ты не будешь сплетничать о других людях, ты не будешь смотреть плохими глазами и завидовать, нет, ты не будешь к этим плохим вещам склоняться, потому что сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Что это тление? Это что-то испорченное, это несчастье. Но сеющий в Дух, в мир, в радость. Понимаешь меня? Мир и радость. Это такой покой в твоей душе. Этот, сеющий в Дух, в правильные вещи, написано, он от Духа пожнет жизнь вечную. А, епископ, я не хочу быть... Тем, кто соблюдает порядок, какие-то коробочки красивые жить. Я хочу жить делать все, что мне угодно. Хорошо, у тебя право на это есть. Я уважаю это. Если ты желаешь ехать по встречной полосе, это твое право. Но Библия показывает нам, это плохо закончится. Написано это. Ты будешь пожинать плоды этого неправильного выбора, это депрессию, это огромную душевную грусть. Ты не найдешь человека, который будет для тебя подходящим. Тебя будут обманывать. Почему? Потому что этот человек рядом с тобой тоже не захочет быть в этой, как он говорит, дисциплине, и будет обманывать, и кому нравится, когда тебя обманывают. Даже бандит не принимает, когда его предают. Тогда, если ты желаешь жить жизнью, в которой есть мир, тебе необходимо выбирать правильные вещи. То, что Библия учит нас, это... Характер, который Иисус хочет и пришел для того, чтобы мы имели этот характер. Жизнь и жизнь с избытком. Но каждый из нас выбирает, кем быть. Убивать, воровать, разрушать. Это достаточно быть непослушным Богу и быть послушным дьяволом. Но это каждый из нас выбирает. Точка. Это не то, что Бог заставляет, нет. Каждый сам за себя несет выбор. Кто выбирает в соответствии с волей Божией, имеет его благословение. Кто выбирает то, что дьявол навязывает, живет в аду, и никто, ничто, никакой закон не может это отменить. Люди могут придумывать законы, правила, но никто не сможет отменить то, что написано то что мы будем сеять мы будем пожинать все тогда слава богу вы понимаете почему бог говорит не обманывайтесь не обманывайтесь выбирайте правильные вещи у вас есть всего два пути и это не какая-то лотерея это не Какая-то там, знаешь, игра, где там пять или шесть ответов правильных. Нет. Только две вещи нам надо выбирать, и одна из них правильная, Божья. И тогда ты делаешь свой выбор, и ты благословлен. Благословлен из-за своей мудрой «Ты веры. Ты думаешь. Это не религиозная вера. Это мудрая вера, которая размышляет, оценивает, думает и в итоге принимает вот это решение. А, это истина, я буду за ней следовать. Пусть Бог вас благословит во имя Иисуса Христа.